13 и 18. Так, делаем ослабление. Так, с правой стороны. Это у нас часть будет отрезаться. левой стороны, делаем ослабление, эта часть у нас будет отрезаться, так, проверяем левой стороны 17 13 Так, отлично. Подготовили наши картины. Отогнули согласно нашим. Выкликаем картины. Это у нас нижняя картина. Проверяем. Это у нас верхняя картина. Вот у нас отогнута. И теперь соединяем две картины. Надо войну лежачий в кольцу. Гоняем наши. картину так а здесь как-то закрепить. Так, соединили, все у нас совпали линии, проверяем по нашей выкройке, это у нас сверху, и вот так вот у нас прошло соединение двух картин.